Всем привет! Сегодня поболтаем на, по поводу торена. для чего он нужен и повысить скорость, например, ну, максимальную скорость, которую у вас э, при загрузке больше бы не ждать, например, как у меня 3 часа 3-4 минуты, но это у меня так, я пока временно поставил его. А для начала настройки поставим, вот общие. Здесь, в принципе, галочки лишний убрать при загрузке системе windows это лишняя загрузка то что у вас например дольше загружается то же самое также как яндекс идет интерфейс текущая ну все остальное можете убрать как у меня например лишних не было вопросов папки папки они загружаются у вас вот они в загрузке вот сюда возгружаются. Но это в принципе делать не надо. А, надо их делать обязательно в C D не надо, E там все остальное какие у вас есть. Сюда, например, вот так вот сделайте, и они у вас будут а, при если у вас летит система, они у вас эти программы останутся. Или ну это хранение у вас получается. Тарен сохраняется здесь, может сохраняться не то, он в принципе ни сюда не попадает, он у вас попадает или в загрузке, вот например идет в загрузке вот сюда, этот Яндекс вам, или Gold там, я не знаю, что там у вас есть, браузер какой-то здесь сохраняется в загрузках, или он просто может сохраняться если его на потеряли и случайно стерли его вот берем пользователя вот он здесь он сохраняется здесь если вы например потеряли или что-то мало или что в жизни все бывает соединение ну, в принципе, случайно порядок при запуске не надо. Убираем, если сами находим, э, который хорошо идет, но ну, сервера, которые идут за границей, есть Яндекс-сервер, ну э, есть сервера, которые просто компьютеры стоят, или частный сектор, ну, все остальное. Лучше убрать, если вы, например, скачали у меня. У меня как бы уже все настроены сразу включаем и поперли некоторые нюансы есть, это все максимальное стоит вот здесь если стоит галочка применить ограничения ограничения это будут ну вот они вот эти вот файлы только их будут качать, но ну, а так как серверы частные серверы или которые разработчики они как бы днем спят ночью работают или наоборот ночью работают не успят или все наоборот лучше сделать Убрать ее будет по-своему работать. Это дальше рассказывать буду. Вот битарент. Вставите по поиск локальных вот это вот. B это не важно, что вот этот, например, будет искать автоматически. Это типа заскреченность за связь, но это поиск идет. А для новых торрентов то же самое поставьте. Лимит скорости локальных пиров то же самое идет управлять скоростью. Надо будет обязательно управлять скоростью, потому что если у вас будет, например, э, в браузере скорость идти, например, 500-600 и больше не может, он делает на два, два маха меньше. Просто-напросто. Лимит трафика. Ну, в принципе, если вы так поставите, вот отдача будет у вас 200. Ну, в принципе, не надо лимит скорости. это Она сама автоматически определяется чередность Очередность максимум активных таренов это лучше что у вас например здесь куча торенов будет чтобы загружался не все подряд а по одному по одному она как-то веселее и максимум загрузок и а тут решайте сами 20-30 может 50 но по одному будет быстрее веселее планировщик это уже не надо вам ничего это куда удаленному это компьютер можно скачивать с чужого компьютера ну и все остальное так воспроизведение после этого когда загрузится ваш торрен или видик, или еще что-нибудь можете ставить чтобы запустить торрен плану ну и браузер ну и все остальное что он будет после завершения он будет автоматически включаться показывать что у вас загрузилось так, устройство это то же самое дополнительно здесь ну, самое главное вот я сейчас буду помедленнее крутить или ползунок делать просто как бы записываете вот так вот надо чтобы было а, Ну тут я значение себя не понимаю но некоторые есть вот значение скорости там убавление реклама например здесь идет иссамбле это отключить то же самое Трак, трекеры отключ включен трекеры это вот они трекеры сами работают которые вы скачиваете ну, сильно по-английски я не шарю так Смотрите, я медленно буду делать. Ну, как бы он у меня... Когда я его скачивал, он у меня как бы автоматически, как видите, без рекламы, без всяких прибамбасов, которые там для красоты, для красоты это смысла нету, Это лишние проблемы в вашей системе для загрузки все остальное может и верю снять попасть все остальное ну, что делаем применить окей а, вот как бы у меня трекер есть я поставил на всякий случай чтобы вам было удобнее смотреть а, здесь приоритет скорости ну в принципе сейчас не надо вот поставлю пуск вот, сейчас посмотрим как у меня будет молотить Вот у меня скорость. Все зависит от вашего браузера. Здесь можете здесь Turbo включить с Яндекс. Вот. Примерно вот так вот молотит он. Но пока, если плохо работает, вставите принудительный. И он качает у вас полностью, независимо от всех программ Так я делаю стоп он мне как бы не нужен а, вот здесь убираете вот что имя холста не удалить Трекер. неверная ссылка тоже удаляем но ну, и вот это все сам ищет если вы не можете удалить или как по какой-то причине делайте свойства здесь ставите обмен пирами, все остальное если у вас пиры есть дополнители можете вставлять сюда например вот здесь вот обязательно надо, здесь смотрите э, информацию, там ну, все остальное, это все написано. Так, здесь э, приоритет скорости. Приоритет скорости для того, чтобы он э, компьютер не, не игнорировал его, а работал чисто, как бы якобы э, образно видел его и смотрел, что помогал ему с. Высокие не надо, потому что у вас система маленькая будет. Отдачу на вас, как если, например, не ограничено. Пусть она стоит как было не ограничено. Лучше высокие не надо, потому что слишком за нагрузка будет обалденная. но ну, здесь просто высокие ставите. И еще. Делайте Shift, Alt и Delt. так вот, например. КТРЛ, Alt и Del. Ну, может, там по-другому может быть у вас. Мы вот открываем диспетчер задач. Так, а по-моему, даже еще здесь есть. Ну-ка. Вот он диспетчер задачи Сейчас мы его закроем. Да, вот так вот есть. Смотрим. Торен. у кого-то какие-то системы еще работают а, если в какие-то лишние есть вам вот например телефон вот делаем вот снимаем задачу чтобы у телефона не было у яндекс это работает вот диспетчер печати тоже снять задачу снимаем лишние здесь которые есть вот эти холсты конечно не надо снимать но, что они как бы у вас работают Так, Яндекс. В принципе, я здесь половину поснимал. Это. Антивирусник, но антивирусника вы его все равно не снимете, вот надо отходить. А, так, Яндекс. Потом делайте подробности. И ищите то же самое его. Торрент. Вот он, торрент. Снять задачу не надо, создать приоритет. Высокий. Все, закрываем, пускаем, ну и в принципе паппер здесь покажет. Вот какие сервера работают здесь. Все. Быстрый, непринудительный, то же самое. Ну что ж если кому понравилось лайки мне не надо желательно подписываться э, для чтобы у меня как бы работало все чем больше вы подпишитесь тем лучше для меня еще одно если кому-то надо например э, я умею делать вот такие вещи, которые называются визитки. вам могу отпра отправлять на ваш сайт. Э так, потом такие, например, можно делать. Кейсик okay, понравится. То же самое. Вот так тоже самое можно делать. Такие визиточки можно, можно не только визитки делать, но и кое-какие вещи интересные. Так, Ну, вот, например, я тоже самое тоже могу делать. Такие вот вещи. Это просто... Ну, такие вот. Одевать. Кому надо, кому не надо. Ладно. Всем пока. До свидания. Подписывайся. Самое главное, подписывайся. Мне лайки ваши не нужны. Например, если кто-то что-то подумает, набьет лайка. Так, просто подписка. До свидания всем. Вопросы все задавайте, не стесняйтесь. Продолжение следует. Всем пока.